Доброе утро! Вселенная приготовила для тебя все самое лучшее. Позволь войти этому в твою жизнь. Отпусти все то, что от тебя уходит. Не цепляйся за прошлое и будь готова принять дары Вселенной. Радуйся жизни, как ребенок. Ничего не жди, не требуй, не беспокойся о будущем. Наслаждайся каждым мгновением здесь и сейчас. Улыбайся прохожим, легко знакомься с новыми людьми. Люби родителей. Заботься о них. Счастье, радость, любовь – это не где-то там. Счастье, радость и любовь уже в тебе, в твоей душе. Только их сложно разглядеть за обидами, злостью и переживаниями. Выбрось мусор из головы, улыбнись этому миру, и мир улыбнется тебе в ответ.